Ильям Гатри. История греческой философии Тон 1. Ранние досократики и пифагорейцы Начало философии в Греции Чисто практические соображения требуют от нас не слишком углубляться в эмбриональную стадию нашего предмета или, по крайней мере, не заходить за время до его зачатия. Что можно назвать зачатием греческой философии? Оно произошло. Когда в умах людей стало формироваться убеждение, что видимый хаос окружающих явлений должен скрывать лежащий в его основе порядок и что этот порядок порожден безличными силами. Для ума человека до философской эпохи не составляло особой трудности найти объяснение внешне случайной природы многого из того, что происходит в мире. Такой человек знает, что сам он порожден порывом эмоций, что он движен не только разумом. Но и желаниями, любовью, ненавистью, радостью, завистью, мстительностью. Разве не естественно, что и мир вокруг себя он начнет объяснять подобным же образом? Он видит себя во власти несравнимы более могущественных и непостижимых сил, которые иногда действуют без особого уважения к последовательности и справедливости. Несомненно, эти силы суть проявления существ, одинаково с ним мыслящих только дольше живущих и более могущественных. Не в наших целях сейчас углубляться в проблемные области антропологических споров, утверждая, что эти замечания непременно имеют отношение к изначальному корню или корням религиозных верований. Нам следует заметить лишь то, что они являются предпосылками того вида политеизма, или полидауманизма который преобладал в мышлении ранних греков и который можно изучать во всех его красочных подробностях на примере гомеровских поэм. Здесь все получает личностное объяснение, не только внешние физические явления, такие как дождь и буря, гром и солнечный свет, болезни, и смерть, но и те непреодолимые душевные порывы, которые также внушают человеку чувство, что он находится во власти чего-то, что вне его контроля. Предосудительная страсть, дело рук Афродиты, глупый поступок означает, что Зевс лишил его разума, источник необыкновенной доблести на поле боя, бог, который вдохнул силу в героя. Таким образом, человеческий порок может удовлетворить одну из своих самых стойких потребностей — потребность в оправдании. Ответственность за импульсивные действия которое обязательно вызовет сожаление, когда совершивший его человек придет в себя, выражение весьма показательное, можно переложить свиновника на внешнее принуждение. В нашу эпоху иногда для той же цели используются безличные факторы, подавление, комплекс, психологическая травма, которые заменили Афродиту и Диониса. Может показаться, что представление о людях как об игрушках в руках могущественных, но морально несовершенных божеств ставит их в униженное и жалкое положение, и выражение пессимизма по поводу у шести человека нередки у Гомера. В то же время оно содержит в себе допущение, граничащее с самонадеянностью, которому предстояло сойти на нет с приходом более философского мировоззрения. Ведь оно по меньшей мере подразумевает, что правящие вселенные силы тесно вовлечены в человеческие дела. Боги думают не только о судьбе человечества в целом или городов, но даже об участи отдельных людей, с которыми, если это вожди, боги могут быть даже связаны кровными узами. Если Апи успевает, в то время как его сосед терпит крах, то это потому, что первый снискал благосклонность, а второй вызвал к себе враждебность некоего бога. Боги спорят о том, Кому достанется победа в войне, грекам или троянцам, Зевс сожалеет Гектора, но Афина настаивает на прославлении Ахила. Люди могут встретить богов и выразить им свои чувства. Когда Аполлон, обманувший Ахила тем, что принял человеческий облик Агеннера, в конце концов открыл себя, разъяренный герой разразился гневом в его присутствии, «Так, обманул ты меня, а зловреднейший между богами». Я отомстил бы тебе, когда б то возможным не было. Несмотря на заведомую непобедимость богов, эти семейные взаимоотношения между землей и небесами должны нести в себе какое-то удовлетворение и поощрение. Под влиянием самых ранних форм философской мысли Отец Богов и людей и его божественная семья растворились в безликой необходимости действий законов природы и взаимодействия воздуха, эфира. Вода и многих других случайных вещей, как говорит об этом Сократ в Федоне. У многих это должно было вызывать чувство одиночества и заброшенности, и неудивительно, что старый красочный политизм в значительной степени сохранял свое влияние после возникновения в шестом веке более рационалистических космологических взглядов. Более того, чтобы по достоинству оценить выдающиеся достижения ранних философов, следует понять, что при тогдашнем уровне знания религиозное объяснения, пожалуй, казалось намного более естественным и правдоподобным. Мир, как показывает нам наше восприятие, хаотично и непоследователен. но поверхностный взгляд. Свобода и безответственность личной воли, а еще лучше, Непредсказуемые последствия столкновения враждебных воль гораздо лучше объясняют его капризы, чем гипотеза о едином лежащем в основе всего порядке. В самом деле, пытаясь объяснить мир с помощью такой гипотезы, первые философы, как справедливо, отметил Генри Франкфорт, с нелепой отвагой исходили из совершенно бездоказательного предположения. Религиозные объяснения были достаточно не только для повседневных событий современного мира, но и для его отдаленных начал. В этом отношении мы можем увидеть значительный сдвиг, еще до появления философии, по направлению к упорядоченному процессу. Тенденция к систематизации достигает, возможно, высшей точки в тягонии Гесиода, однако в этой поэме происхождение неба, земли, океана и всего, что они в себе содержат все еще представлено как результат ряда браков и рождения персонифицированных божеств. Может показаться, что именно этих божеств, Уран, Небо, Гея, Земля, и Т. Д. Лишь слегка маскируют физические явления, следует помнить, однако, что Гея была реальной богиня седой древности объектом народных верований широко распространенного культа космогонии Гесиода всемогущей космической силой все еще является Роз, прекраснейший среди бессмертных богов. Он — любовь, сила полового порождения, и его присутствие. С самого начала необходимо, чтобы привести в действие соединение порождения, которые мыслились единственной причиной возникновения всех частей Вселенной населяющих ее существ. Насколько этот ранний взгляд на мир сохранил влияние даже на умы тех, кто первым искал более естественное и безличное объяснение, мы постараемся определить. Когда перейдем к подробному обсуждению их деятельности, пока же можно сказать, что их попытки постичь мир как упорядоченное целое их поиск арча, или начало, имели предшественника в лице теолога с его генеалогиями. Идеи Десмос или распределение сферы и функций между главными богами, но окончательное освобождение от антропоморфных образов со всеми. Его важнейшими следствиями для свободного развития спекулятивной мысли ⁇ заслуга исключительно первых философов. Итак, зарождение философии в Европе состояло в отказе на уровне сознательной мысли от мифологических решений проблем связанных с происхождением и природой Вселенной и процессов, которые протекают внутри нее. Религиозная вера заменяется верой, которая была и остается основой научной мысли со всеми ее победами и всеми ее ограничениями, то есть верой, что видимый мир скрывает в себе разумный и постижимый умом порядок, что причин мира природы следует искать в его границах и что независимый человеческий. Разум является нашим единственным и достаточным инструментом познания. Следующий вопрос, который необходимо рассмотреть, кто были авторы этой интеллектуальной революции? В каких условиях они жили и каким влиянием были открыты? Ее первые представители — Фалис, Анаксимандр и были гражданами Милета, ионийского греческого города на западном берегу Малой Азии. В начале VI века до нашей эры, Милет, уже существовавший около 500 лет, был центром, излучающим огромную энергию. Древняя традиция прославляет его как мать не менее 90 колоний, а современные исследования подтверждают реальность примерно 45 из них, что само по себе поразительно. Одной из старейших колоний Милета было торговое поселение Навкратис в Египте. Основанная в середине VII века до н.э., Милет обладал огромным богатством, которое приобрел в качестве центра торговли сырьем и ремесленными изделиями, привозимыми на побережье из внутренней Анатолии, и экспортеры разнообразных ремесленных изделий собственного производства. Милетские шерстяные ткани были знамениты по всему греческому миру. Таким образом, мореходство Торговля и ремесленное производство обеспечивали этому деловому портовому городу ведущее положение и широкие связи, простиравшиеся до Черного моря на севере, Мисатами на востоке, Египта на юге и греческих городов, Южной Италии на западе. Правление в Милете было аристократическим, а его ведущие граждане жили в атмосфере роскоши и культуры которую можно в общих чертах описать как гуманистическую и материалистическую по своей тенденции высокий уровень жизни. Мелитян слишком явно был следствием человеческих энергий, изобретательности и инициативы, чтобы признавать какой-либо значительный долг богам. Поэзия Иоанници Нерма в конце VII века была соответствующим выражением этого духа. Ему казалось, что если боги существуют, они должны быть достаточно разумны, чтобы не забивать себе головы человеческими делами. От богов нет нам ни счастья, не мог. Поэт обращался внутрь, к самой человеческой жизни. Он прославлял наслаждениями, малетными радостями и предпочитал брать от жизни все, пока была такая возможность. Скорбел по поводу скоротечности юности, печали и немощи старости. Философ, принадлежавший к тому же самому периоду и обществу, обращал свой взор вовне, на мир природы, и использовал свой разум для разгадки его тайн. Оба представляли собой естественный результат одной и той же материальной культуры, одного и того же светского духа. Оба по-своему отодвигали богов на задний план, и объяснять происхождение и природу мира работы антропоморфных божеств было для них не более приемлемо, чем видеть божественное провидение в делах людей. Кроме того, когда возникли условия для отказа от мифологических и теологических способов мысли, развитие новых тенденций способствовало то, что ни в Милете, ни в любом другом греческом государстве свобода мысли не стеснялась теократическим устройством общества, как в соседних и восточных странах. Среда, в которой жили милетские философы, одновременно обеспечивала досуг и подталкивала к беспристрастному интеллектуальному исследованию. Таким образом, изречение Аристотеля и Платона, что источником философии является удивление или любопытство, находит свое подтверждение. Традиция описывает первых философов как людей практики, одновременно активных в политической сфере интересующихся техническими усовершенствованиями, но именно любознательность они а нежелание владеть силами природы ради блага людей или их уничтожения, привела их к первым попыткам представить природные явления в упрощенном виде, попыткам, которым они в первую очередь обязаны своей славой. В применении различных способов улучшения человеческой жизни египтяне предшествующих тысячелетия могли, вероятно, дать этим грекам несколько полезных уроков. Однако светильник философии был зажжен не в Египте, потому что у египтян не оказалось для него искры, той любви к мудрости и знанию ради них самих, которая была столь свойственна грекам и нашла выражение в их слове философии. Утилитарные мотивы могут только помешать философии, включая чистую науку, поскольку она требует более высокой степени абстрагирования от мира непосредственного опыта более широких обобщений и более свободного движения разума в области чистых идей, чем позволяет подчинение практическим целям то, что в долгосрочной перспективе свободной полет чистого научного умозрения может служить и для решения практических задач, верно, но не относится к делу. Философия не возникала из потребности решить насущные проблемы человеческой жизни или сделать ее приятнее.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 Прав в этом отношении Гобс, сказавший почти то же самое, «досуг есть мать философии, а государство есть мать мира и досуга». Где были первые большие и цветущие города, там впервые стали заниматься философией. Для нашей темы не лишним будет также взглянуть на географическое положение Милета и на его взаимоотношения с соседними державами. Расположенный на восточной оконечности грекоязычного мира, Милет имел у своей задней двери совершенно отличный от него мир Востока. Фактически, как подчеркивает современный историк древней Персии, расположение Милета и его занятия помещали его в полное течение восточной мысли. Последнее обстоятельство давно стало общепризнанным, Однако выводы относительно реальной степени восточного влияния на древнейших греческих философов демонстрируют глубокие расхождения и иногда больше похожи на простые догадки, основанные скорее на предубеждениях, чем на знании. Некоторым филаэлинам XIX века. Трудно было признать любое вымоление полнейшей оригинальности греческой мысли. Когда же маятник неизбежно качнулся в другую сторону, некоторым ученым считавшим, что низкопоклонство перед всем греческим достигло крайних пределов, также трудно стало признать за греками какую бы то ни была оригинальность. В любом случае, расшифровка тысяч глиняных табличек началась еще не так давно, и даже сейчас далеко от завершения, чтобы можно было объективно оценить науку и философию древнего Ближнего Востока и дать сбалансированную оценку тому, чему его обитатели могли научить греков. Приступая к вопросу контактов и возможности взаимообмена идеями, прежде всего следует помнить, что большая часть Юди находилась под властью Лидии во времена ее Царя Олета. Последний завоевал Смирну, но столкнулся с равным по силам противником в лице Мелитяны и заключил с ними договор. Али отправил примерно с 610 по 560 год что совпадает с большей частью жизни Фалиса. Сын Алята Крёз завоевал узкую полосу Ягнийского побережья, после его поражения от Кира в 546 году. Она стала частью Персидской империи. Однако оба этих монарха были, видимо, вынуждены уважать силу и репутацию Милета, который сохранял внутри их владений привилегированное положение и самостоятельность и продолжал жить собственной жизнью без особого вмешательства извне. Отсюда ясно, что у милетян, как и у всех ионийцев, были богатые возможности узнать восточный ум. Это можно назвать пассивным аспектом проблемы. Что же касается активного, то предприимчивые греки совершали путешествия по суше в Месопотамию и по морю в Египет. И все свидетельства говорят о том, что первые философы были не отшельниками, которые отгораживались от бурного развития своего времени, но энергичными и практическими людьми, по крайней мере, Фалис совершил путешествие в Египет. Мы склонны считать, что в Египте и государствах Месопотамии, при всем величии их цивилизации, местами свободы мысли подавлялась требованиями религии которая тяжело нависала над всеми странами жизни и использовалась в интересах деспотической центральной власти. Царь был воплощением божества, Раиля, Мардука, а окружающие его жрецы следили, чтобы никакое вторжение свободной мысли не могло поколебать их власть. Это правда, и одно из самых поразительных заслуг греков является их нетерпимость ко всем подобным системам. Тем не менее эти громоздкие теократические империи никоим образом не были лишены интеллектуальных достижений. Историк науки отмечает отрицать звание людей науки за теми изобретательными работниками, кто создал методы умножения и деления, кто ошибся всего на один дюйм в 755-футовых базовых линиях Великой пирамиды, кто открыл, как определять смену времен года, принимая за единицу Измерение промежуток между двумя гелиакальными восходами Сириуса означало бы сужать значение термина за пределы того, что мы желали бы делать в нашу индустриальную эпоху, чтобы предсказать затмение, что, если верить традиции, сделал Фалес, он должен был использовать. Вавилонское знание. В любом случае, это были древнейшие цивилизации, и к их заслугам принадлежат основополагающие техники. А О животных, земледелия, гончарного дела, изготовления кирпичей, придения, ткачества и металлургии. Египтяне и Шумеры сплавляли медь соловом, чтобы получать более полезную бронзу, а в производстве своих знаменитых тканей ионийские города, такие как Милет, копировали азиатскую технику, превосходившую греческую. Долг греческих математиков перед Египтом и Вавилоном признавали сами греки. Геродот пишет, что, по его мнению, геометрию изобрели в Египте, оттуда она пришла в Грецию, и что греки научились у вавилонин делению дня на двенадцать частей использованию полоса игномона, или, возможно, одного и того же инструмента под разными названиями для обозначения времени дня и указания главных поворотных пунктов года, таких как сенсостояние равноденствия. Аристотель утверждает, что математические искусства были открыты в Египте трех клинописные документы, насколько они расшифрованы, указывают на то, что если египтяне лидировали в геометрии, то вавилоняне еще дальше продвинулись в арифметике, в астрономии. Арифметические методы использовались вавилонинами для предсказания небесных явлений с удивительной степенью точности, и эти методы были развиты к 1500 году до н.э. В самом деле, недавние исследования указывают, что, вопреки более ранней точке зрения, вавилонская астрономия основывалась скорее на математических вычислениях, чем на наблюдении, и это сближает ее с греческим мышлением по крайней мере как оно представлено Платоном. Если обратиться к другой отрасли знания, то папирусные документы из Египта, датируемые столь далекой эпохой, как 2000 год до нашей эры, показывают, что к этому времени там уже был достигнут значительный прогресс в медицине и хирургии. Весь этот запас знания и мастерства, можно сказать, уже лежал у порога греков, так что, назвав их, Первыми учеными, мы действительно невероятно сузим значение этого термина. Но если греки не создали науку, то, на основе серьезных данных принято считать, что они подняли ее на совершенно иной уровень. То, что без греков просто застыло бы на некоем элементарном уровне, благодаря им получило быстрое и впечатляющее развитие. Это развитие было направлено не на лучшее осуществление практических целей. Оно не содействовало, по крайней мере сознательно, быконовскому идеалу наделять жизнь человеческую новыми открытиями и благами. Конечно возможно, что ионистские философы живо интересовались техническими проблемами, это слишком легко. Отрицалось за ними в прошлом, но именно в этой области они больше всего склонны были прилежно учиться у соседних народов. Уникальность их собственных достижений заключается в ином. Мы получим некоторое представление об этом различии, если примем во внимание, что, хотя в тот период философия и наука еще не разделялись, мы говорим о египетской и вавилонской науке, но естественнее вести речь о философии греков. Почему так? Египтяне и жители Месопотамии, насколько можно судить, испытывали интерес к знанию не ради него самого, но лишь постольку поскольку оно служило практической цели. Согласно Геродоту, налогообложение в Египте основывалось на размере прямоугольных участков земли, на которые была разделена страна согласно системе частной собственности. Если площадь участка сокращалась из-за разлива реки Нил, то владелец мог заявить об этом, и для измерения сокращения посылались царские землемеры, чтобы налог мог быть соответственно скорректирован. Признавая за египтянами честь первых геометров, Геродот утверждает, что именно такие проблемы, по его мнению, давали стимул развития у них геометрии. Правда, Аристотель объясняет достижения египтян в математике тем, что египетские жрецы обладали свободным временем для интеллектуальных занятий. Он утверждает, что теоретическое знание не для удовольствия и не для удовлетворения необходимых потребностей, возникло только после того, как были удовлетворены практически жизненные нужды. Поэтому эти знания появились прежде всего в тех местностях, где люди имели досуг. Вот почему математические искусства были созданы прежде всего в Египте, ибо там было предоставлено жрецам время для досуга. Геродот в другом. Месте также пишет о связанных с жизнью жрецов привилегиях, вытекающих из хромового землевладения. Если жрец был песцом, то освобождался от всех других видов работы. Тем не менее, Аристотель слишком явно продвигает собственную излюбленную теорию, которую навязывает во многих других случаях. И сообщения. Геродот о том, что египетская геометрия была ограничена практическими интересами, остается наиболее правдоподобным. В предположении, что незаинтересованная интеллектуальная деятельность является плодом досуга, Аристотель очевидно прав. Ошибается он в том, что приписывает геометрии в Египте характера цели, которые она имела в Афинах IV веке, где являлась частью свободного образования, а также предметом еретического исследования. В Египте же она служила целям землемерия и строительства пирамид. В Вавилонии практическая жизнь во многом была подчинена религиозным соображениям, а религия была астральной. В связи с этим астрономия была практической наукой, она объясняла образованным людям поведение звездных богов. Наблюдения и вычисления, которые она требовала, были обширны и точны, но связаны с обслуживанием принятой религии. Греческая философия, напротив, самого начала была настроена по отношению к традиционным богам агностически или прямо враждебно. Таким образом, египтяне и жители Месопотамии, соседи в некоторых вопросах учителя греков, были довольны, когда путем проб и ошибок получали методы, которые работали. Они продолжали использовать их и не интересовались, почему эти методы работают. Без сомнения, потому, что область причин все еще регулировалась религиозной догмой, а не была открыта свободному, разумно обоснованному обсуждению. В этом заключается основополагающее различия между ними и греками. Грек спрашивал почему. И этот интерес к причинам немедленно вел к дальнейшему требованию, требованию обобщения. Египтянин знает, что огонь — полезное средство. Огонь будет придавать твердость и долговечность кирпичам. Обогревать жилище человека, превращать песок в стекло, закалять в сталь. Практический уклон египетской математики восхищает Платона — законы 819 — настолько, что он советует грекам брать пример с Египта. Египетская арифметика в своей значительной части была равнозначна греческой логистике, смотрите отчет Карпинского. Иссор в грек математичс в переводе введения в арифметику Ника выполненным должен и добывать металла из руды. Египтянин использует все это и доволен, получая результат в каждом случае. Но если, подобно грекам, вы спросите, почему один и тот же огонь выполняет все это, то больше не станете рассматривать отдельно огонь, который горит в печи для обжига кирпичей, огонь в домашнем Очаге и огонь в кузнице, вы начнете задумываться, какова природа огня вообще, каковы его свойства. Этот переход к более широким обобщениям составляет сущность новой ступени, на которую поднялись греки. Методы в Вавилоне носят алгебраический характер и показывают, что они знали некоторые общие алгебраические правила но формулировали математические задачи только с конкретными числовыми значениями для коэффициентов уравнений. Они не пытались обобщить результаты. Египтяне рассматривали геометрию как область отдельных прямоугольных или треугольных полей. Греки подняли геометрию с уровня конкретного и материального и начали думать о самих прямоугольниках и треугольниках, которые обладают одними и теми же свойствами, предстают. Они в виде полей площадью в несколько акров, в виде кусков дерева или материи длиной в несколько дюймов, либо же просто линий, начерченных на песке. По существу, их материальное воплощение теряет всякую важность, и мы имеем дело с открытием, которое более других является особой заслугой греков, с открытием формы. Греческое чувство формы само по себе производит впечатление где бы оно ни проявлялось, в литературе, живописи и скульптуре, не меньше чем в философии. Это указывает на поступательное движение от восприятий к понятиям, от индивидуальных примеров, различаемых зрением или осязанием, всеобщей идеи, которую мы постигаем в наших умах, в скульптуре это больше не отдельный человек, но идеал человечества, в геометрии это больше не треугольники но свойства треугольности и следствия, которое логически и необходимо вытекает из существования треугольника. Конечно, элементарные обобщения были необходимы даже для такой практической и эмпирической науки, как математика древних египтян. Но египтяне не думали о них как о единых понятиях, не анализировали эти понятия и не давали им определений с тем чтобы иметь возможность использовать их как материалы или составные части для еще более широких обобщений. Чтобы делать это, нужно уметь рассматривать понятие отвлеченно, как нечто единое со своей собственной природой. В таком случае дальнейшие следствия будут вытекать из природы понятия, как оно определено, и можно выстроить целую научную или философскую систему, недостижимую прежде пока наша мысль оставалась на утилитарном уровне. В астрономии вавилоняне, основываясь на тщательном наблюдении и искусных вычислениях, могли накапливать данные, охватывающие целые столетия. Но им не приходило в голову усматривать в этой массе данных основу для создания рациональной космологии, как у Анаксимандра или Платона, способность к абстрактному мышлению с его безграничными возможностями и Следует добавить, внутренне присущей ему опасностью была особым свойством греков. Опасность заключается, конечно же, в искушении перейти на бег, до того как научишься ходить. Когда разум человека впервые открывает степень своих возможностей, это действует на него опьяняюще. Он склонен смотреть свысока на прозаичное накопление фактов и пытается выйти за рамки доступных эмпирических данных вплоть до великих синтезов, которые в значительной мере являются его же собственными творениями. Древнейшим натурфилософам не приходило в голову проводить свою жизнь в терпеливом изучении, классификации и сопоставлении различных видов животных и растений, или в разработке экспериментальных методов, посредством которых они могли бы исследовать состав различных форм материи. Не с этого начинается наука и философия. Они начались с того, что люди стали задавать всеобъемлющие вопросы и пытаться отвечать на них. Например, каково происхождение всего существующего? То есть из чего все возникло и из, чего состоит сейчас? Состоит ли весь мир в конечном счете из одной субстанции или из многих? Я говорил об опасности именно такого подхода, который, несомненно, поражает современного ученого как в буквальном смысле нелепой. Но если бы никто не начал в первую очередь задавать эти основополагающие всеобщие вопросы, наука и философия, как мы их знаем, никогда не появились бы на свет. Поскольку ум человека такой, какой он есть, они не могли возникнуть никаким другим путем. Даже в наши дни любой ученый признает, что его эксперименты были бы бесплодны, если бы не проводились в свете некой руководящей идеи, то есть на основе уже сформировавшейся в уме гипотезы, но, поскольку она еще не доказана, ее доказательства или опровержение дает направление основанному на фактах исследованию. Слишком тесная привязка к явлениям, подобная той, что диктовалась практическим характером восточной науки, никогда не привела бы к научному пониманию. Научные исследования, как замечает французский ученый, подразумевает не только любовь к истине ради нее самой, но и определенную склонность к абстракции, к рассуждению на основе отвлеченных понятий, другими словами, определенный философский дух, ибо наука в строгом смысле слова родилась из смелых спекуляций древнейших философов. У самих греков было выражение, которое удачно резюмирует тот метод в котором они превзошли своих предшественников и современников. Побуждение давать лагость было типично греческим. Понятие лагость невозможно адекватно передать с помощью какого-либо одного английского слова. Оказавшись перед неким рядом явлений, греки чувствовали, что должны проникнуть за них и объяснить их существование в той конкретной форме, в какой они представали перед ними. Полный лагость — это описание которая в то же самое время объясняет. Помимо формы, или структуры, и отношения, или пропорции, лагость может означать, в зависимости от контекста, сообщения, определения и объяснения. Все это типично греческие понятия, и в сознании греков все они были настолько тесно взаимосвязаны, что казалось естественным выражать их посредством одного и того же слова 2. Как сказал Аристотель, Единственное полное определение это то, которое включает в себя формулировку причины.